Здравствуйте, уважаемые зрители, любители астрологии. С вами астролог Марина Скади. Представляю вашему вниманию любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака. Традиционно Венера ⁇ это планета любви. Вторая от Солнца планета Солнечной системы. Утренняя звезда или богиня любви римского пантеона богов марс ариес защитник воин венера и марс две планеты имеющие отношение к увлечениям любви и страстям планеты постоянно движутся по зодиаку образуя между собой различные аспекты и иногда переходят в фазу ретроградного движения Ретроградность планет – это возвращение назад. И именно по этой причине все идет не так, как должно быть с точки зрения человека. Но и глубина чувств и ощущений в периоды ретроградности планет намного больше, чем в периоды прямого движения. В это время человек получает Шанс решить старые проблемы по сфере взаимоотношений, сказать то, что не было сказано, доделать да незавершенное, попытаться найти верный выход из сложной ситуации. Венера бывает ретроградной раз в полтора года, а Марс еще реже, раз в два года. 2020 год богат на фазы ретроградности. Венера с 13 мая по 25 июня а Марс с 10 сентября по 14 ноября. В эти периоды у вас особенно сложно могут устанавливаться взаимоотношения с окружающими людьми. Сложно привыкать к новому партнеру или расставаться с тем, кто ушел. Поэтому разрыв взаимоотношений если произойдет в эти периоды, может давать долгий период переживаний. Многие люди испытывают затруднение в выражении собственных чувств в эти периоды ретроградности. Когда Венера ретроградна, особенно сложно установить друг с другом эмоциональный контакт и понять, что же каждый хочет на самом деле. Венера – это желание, Марс – это действие. Теперь для каждого знака зодиака дам общее описание на 2020 год. Для Овнов. Для вас весь год будет выражен вопросами взаимоотношений. Особенно в период с 27 января по 23 октября. В этот период жизни происходят серьезные перемены. Присутствует некая предопределенность. Фатальность событий, то, чего нельзя избежать. Возникают в жизни так называемые кармические партнеры. Это сложный период для взаимоотношений, но его придется пройти. Такой внешний фон бывает каждый девятый год жизни. Поскольку фиктивная кармическая точка, черная луна, движется по знаку Овна, в котором у вас находится солнце. Поэтому вам сложно установить равновесие с партнерами в этот период. Сложнее решить вопросы так, чтобы было комфортно и вам, и вашему любимому человеку. Черная луна движется по вашему первому дому, напротив седьмой дом, дом партнерства. И вот период с 27 января по 23 октября особенно выражен вопросами взаимоотношений. В этот период партнеры не видят ваши достоинства, не понимают вашу истинную сущность, потому что черная луна движется по вашему первому дому и как бы закрывает вас от других людей. В этом году есть риск попасть в эмоциональную зависимость от другого человека. Вас влекут чувства, опасность, которые вам дает партнер. Для того, чтобы вопросы взаимоотношений в этом году решались более-менее спокойно для вас, нужно поступать иначе, не так, как вы привыкли. На самом деле вы свободны и вольны в проявлении своей личности, в манере поведения, во взаимодействии с партнером. Главное избавиться от закомплексованности, научиться преподносить себя в своем природном состоянии не навешивать на себя какую-то мишуру, не показаться быть лучше и ярче, чем вы есть. В этом случае вы сможете строить равноправные взаимоотношения с партнером. В этом году вы можете замечать, что в вашем присутствии партнеры ощущают потребность выплеснуть свои чувства. Это объясняется тем, что в этом году у вас пробуждается психологический дар – видение эмоциональных потребностей другого человека. В этом году вы понимаете основные жизненные потребности других людей, а вот самого себя понять сложно. Вы не будете одиноки в этом году. Просто будет непросто устанавливать взаимоотношения решать какие-то сложности в личной сфере жизни. С удивительной легкостью вы способны прочувствовать слабые и сильные стороны партнеров. И вы можете сразу сориентироваться, как лучше всего использовать вот эту ситуацию взаимоотношений в собственных целях. Вы в этом году можете направить развитие взаимоотношений в выгодную для вас сторону. В этом году вы обладаете большой психической силой, способностью воздействовать на другого человека, на публику, на аудиторию, даже толпу, большое количество людей. В зависимости от своего настроения вы можете вселять в людей оптимизм, либо же наводить мрачные мысли. В этом году много уроков по сфере взаимоотношений придется пройти, но итог года, он должен вас удовлетворить в той или иной степени, вы решите сложные какие-то кармические взаимоотношения, которые тяготят, пройдет освобождение. Следующий такой сложный период по любви, он будет не раньше, чем через 9 лет при следующем заходе черной луны в ваш первый дом. Это ось взаимоотношений. Первый седьмой дом. Процессы изменений и трансформаций, даже некоторого риска, критических ситуаций в сфере личных и деловых взаимоотношений в этом году для вас являются естественными и привычными в сложившихся условиях. Поэтому не сдерживайте развитие событий. Искусственно вы ничего не сможете прекратить, задержать, изменить. Доверьтесь Вселенной, примите обстоятельства и новые возможности этого жизненного цикла. После 23 октября выйдет черная луна из вашего первого дома, и вы тогда сможете легче себя проявлять в сферах, в сфере личных взаимоотношений телец почти весь год вы чувствуете удовлетворение в личных взаимоотношениях поэтому будьте смелее в этом году вселенная будет на вашей стороне в любви вас ждут благоприятные перемены и обновления появляются новые партнеры с одним из них вы можете установить романтические взаимоотношения. С 13 мая по 26 июня очень важный период. Ретроградность Венеры, вашего управителя, на самом деле позволит вам решить, все наболевшие вопросы, разрешить какие-то ситуации в сфере личных взаимоотношений. Это время возвращения долгов вашим партнерам. Или они отдают вам то, что должны, причем как в духовном, так и в материальном плане. И после этого происходит освобождение от некоторых сдерживающих обстоятельств, и личные взаимоотношения развиваются легче активнее и приносят вам удовлетворение. Период ретроградности Венеры с 13 мая по 26 июня – это время, когда уже не получается закрыть глаза на недосказанность и неопределенность чувственной сфере. И дальнейшее развитие взаимоотношений зависит именно от переосмысления того, что происходит в личной сфере. Придется взглянуть вглубь себя, в свое прошлое, что дает возможность освободиться от всего отжившего и меня, и мешающего двигаться вперед. Многие вопросы придется закрыть, отпустить ситуацию, то есть закрыть гештальт, завершить незавершенно и поставить на этом точку. После 23 октября и до конца года сложный период так как негативная кармическая точка, черная луна, переходит в ваш знак Тельца и приносит напряженный фон событий в сферу личных и деловых взаимоотношений. Большая часть года более-менее благоприятна. И как раз вы в этот период, до 23 октября, можете подготовить себе такую мягкую подушку, решить, все сложные вопросы, исправить все ошибки. И тогда в конце года ничего глобального, негативного не произойдет. Но над этим нужно будет поработать в период до 23 октября. Финансовые вопросы, претензии к партнеру могут возникать вот в конце года и портить взаимоотношения. Под влиянием черной луны ваша способность к накоплению энергии значительно возрастает. Но это может приводить к нарушению гармонии. То есть вы слишком много пытаетесь удержать, присвоить, заявить права на то, что вам может быть и не принадлежит. Собственнические чувства совсем вам не помогут в развитии ваших личных взаимоотношений. Из-за этого могут быть нарушения энергообмена с партнером. После 23 октября вам легче накапливать, чем отдавать. А это вносит дисбаланс в сферу взаимоотношений, поскольку партнерство оно подразумевает взаимовыгодный равный обмен. И нужно поработать с этим вопросом. С конца октября... 2020 2020 вы становитесь более ревнивы, обостряется чувство собственности, привязанности, может быть зацикленность на своих чувствах и на партнере, а это создает предпосылки к разрыву взаимоотношений. Но если вы учтете потенциал периода 2020 -го года, то наверняка сможете приложить усилия, Потому что в первой половине года для вас все складывается благоприятно. До 23 октября ну вот все у вас хорошо, вы много можете изменить, исправить, чтобы не допустить чего-то негативного к концу года. И вы сможете в этом случае минимизировать возможный негатив и сможете сохранить и укрепить значимые для вас взаимоотношения. 2020 год принесет многообразие в сферу личных взаимоотношений, поэтому... Тельцам будет интересно в 2020 году. В любом случае, этот год вы будете помнить очень долго. И он будет знаменателен для вас в вашей переоценке партнерских взаимоотношений. Ну, Наверняка вы выйдете на более высокий уровень осознания в сфере любви. Для близнецов счастливый год в делах касающихся личных и деловых взаимоотношений. Но все зависит от вашей эмоциональной зрелости и способности справляться с психическими перегрузками. Разнообразие в любви и в общественных связях дает много неоднозначных ситуаций и возможностей для искушения, а это мешает развитию продолжительных взаимоотношений. Только от вас зависит, какое решение вы примете. Но вы хотите событий, активности. Любопытство к людям может повлиять на существующие взаимоотношения. В любви у вас все может сложиться удачно. Но вам нужно выбирать партнера не по физическим данным, а по чувству юмора и интеллекту. С 17 февраля по 10 марта ваш Управитель Меркурий находится в фазе ретроградности. Поэтому вы пребываете в некоторой неуверенности, в неизвестности, что касается вот продолжения взаимоотношений. Вы склонны впадать в беспокойство. Но чтобы чувствовать себя счастливым, нужно разговаривать с любимым человеком. Обмениваться с ним мыслями, вместе гулять, ходить по делам и на прогулки, вместе учиться новому. Придется обговорить какие-то прошлые ситуации и устранить негативное влияние на взаимоотношения. С мая закладывается очередной жизненный цикл для вас на ближайшие 2-2,5 года ваш знак зодиака Близнецы входит в Северный узел. Кармическая точка, вектор развития это будущее. И Северный узел приносит изменения в интересах будущего. Поскольку это ваш первый дом, то напротив находится седьмой дом, дом партнерства, сфера взаимоотношений задействована. Достаточно активный период начинается во второй половине года для вас в сфере взаимоотношений. Ваше ближнее окружение меняется. Возможно, вы оформите официальный союз и родственники со стороны супруга будут принимать активное участие в вашей жизни. Если до этого периода у вас на первом плане была тема дома и семейных отношений, то теперь вас будут интересовать перемещения, новые знакомства, общение, информация по интересам, новые источники дохода. А из-за этого может измениться ситуация в существующих личных взаимоотношениях. Не всегда вашей второй половинке будет нравиться ваша активная социальная жизнь. И из-за этого могут возникать конфликты. В период с 13 мая по 26 июня Венера ретроградная в вашем знаке Близнецы. Но ваш управитель Меркурий возвращается в этот же знак, где он имеет статус управления, в этот же период и Поэтому серьезных неприятностей вы сможете избежать, если вы будете готовы к смелым решениям в сфере личных и деловых взаимоотношений. Ну, в общем-то, вы будете удовлетворены своей личной жизнью, партнерством. Если учтете, вот некоторые особенности, особенно в мае, могут быть непредвиденные изменения в вашей жизни. Вы же не, нельзя будет так, как раньше, и нужно будет по-новому строить взаимоотношения, переходить на другой уровень. То, что с мая зайдут э, в знак близнецов, в северный узел зайдет в ваш знак близнецов, и напротив в седьмой дом войдет южный узел. То есть, возможно, некоторые взаимоотношения закончатся, но они освободят вам возможности для новых интересных перспективных взаимоотношений. Для представителей знака рака первая половина года приносит некоторые разочарования и испытания в сферу любви и личных взаимоотношений. Повышается потребность взаимодействия на эмоциональном плане. По отношению к ближним повышенная эмоциональность может принести разлад, взаимопонимание не находите в этот период. Особенно это касается времени затмений, июнь-июль 2020 года. Повышенные потребности по отношению к ближним могут принести вред существующим взаимоотношениям, а также разлад в семье и в партнерстве. После 5 мая ситуация меняется в лучшую сторону, но потенциал повышенной конфликта и разлада с окружающими все-таки остается. Есть большая вероятность того, что вы проявите свои чувства по отношению к тому человеку, кому они не нужны. Или примите усилия для завоевания внимания того партнера, из-за которого можете потерять деньги или может понизиться ваша самооценка. Поэтому ну, вот очень избирательно надо в проявлении своих симпатий. Любимый человек может невольно или с конкретным намерением направить вас по ложному пути. Опять же, воспользовавшись вашим эмоциональным состоянием. Ну, двадцатый год вообще непростой для представителей знака Рака. Нужно быть готовым ко всяким таким вот ситуациям, в том числе по личной сфере взаимоотношений. Те люди, на помощь которых вы рассчитываете, могут не сдержать обещания и навредить личным взаимоотношениям. Конечно же нельзя сказать, что вы будете лишены выбора в этих вопросах, но консервативные взгляды на взаимоотношения, взаимодействие с теми, с кем давно знакомы, осознание того, что в этом году нельзя очаровываться, чтобы потом не разочаровываться, удержат вас от чрезмерно бурной реакции, в том числе и в вопросах любви и взаимоотношений. Пик кризиса приходится на январь и июнь 2020 года. Это периоды затмений. В эти два месяца особенно сложно понять и принять партнера. Осознать себя в этих взаимоотношениях. И целесообразность вообще развития существующих взаимоотношений. Начнутся серьезные перестройки в тех вопросах, которые касаются семьи, дома, чувственной сферы. К вам приходит осознание по многим личным вопросам, но сразу вы вряд ли почувствуете позитивные перемены. Но изменения все равно произойдут. С мая 2020 года из знака рака выходит северный узел, кармическая точка и переходит другой знак. А вы освобождаетесь от некоторых тормозящих взаимоотношений, приходит... Некоторое освобождение. Хотя сначала ну вот, тяжело вам может быть принять, что с некоторыми людьми отношения взаим... ну, вот, изменяются совершенно непредсказуемым для вас образом. Придется пережить серьезные внутренние трансформации. Может даже обнулиться и остаться на некоторое время в одиночестве. Вторая половина года дает освобождение от давящих отношений и от ситуаций, которые вас тормозят и не дают ощущать полноту жизни. Сначала будет сложно принять то, что некоторые люди уходят из вашей жизни, но это придется осознать и принять, и тогда в скором времени в вашу жизнь придут новые люди, новые чувства. Изменения в личных взаимоотношениях неизбежны. Происходит вообще сама реорганизация уклада семейной жизни, если вы в браке. Ваши отношения к вопросам семьи меняется. Возможно, вы официально оформите взаимоотношения. Либо если расставание длится уже некоторое время, то поставите окончательную точку. В любом случае, изменения... Статуса по теме семьи, отношений происходит в 2020 году. Обновление личных связей, поиск новых романтических партнеров принесет вам желаемый результат, если вы будете работать в этом направлении. С вами окажется рядом тот человек, который поможет вам выйти на другой уровень и получить Ощущение счастья. Почувствовать любовь. И так или иначе у вас будут романтические взаимоотношения в 2020 году. Но для этого, скорее всего, придется освободиться от старых связей. Возможно, неожиданные встречи с прежними любимыми. Вторая половина года может принести встречу с вашей второй половинкой. Также 2020 год. Хорошее время для тех, кто планирует ребенка, но следует помнить о том, что известие о том, что будет ребенок, может застать вас врасплох, и вы, ну, в общем-то, может быть, и будете не готовы. Но, тем не менее, это как раз и говорит о том, что изменения в семье происходят, будь то замужество, женитьба, развод либо появление ребенка в семье это все равно изменение вашего статуса, существующего уклада. И придется принять эти изменения. В любом случае вторая половина года для вас более спокойная, яркая, теплая. Поэтому не переживайте дорогие раки. Год для вас непростой, но все все Сложное проходит, и на смену приходит белая полоса. Любви вам, дорогие раки, все будет хорошо. Для львов год в целом благоприятный. В любовной сфере могут быть некоторые сложности в период с 23 марта по 3 июля. Начало года будет особенно яркое для вас. Вы почувствуете себя любимым. Внимание со стороны противоположного пола принесет вам уверенность в завтрашнем дне. Если вы бережете проверенные долгие любовные взаимоотношения, то сможете перейти на новый уровень. Для многих львов этот год будет отмечен бракосочетанием или рождением ребенка. Если вы одиноки, то новые серьезные взаимоотношения э, вряд ли в этом году появятся, но романтики будет достаточно. Все знакомства, которые заключаются в этот период, носят скорее случайный характер, редко бывают продолжительные, но они интересные. И ваша жизнь будет э, насыщена любовными приключениями в 2020 году. Период будет интересный и полезный для вас. Появление новых связей, поиск новых романтических партнеров принесет вам вдохновение, желание обновить и изменить существующее положение вещей в сфере любовных взаимоотношений. Осень – особенно интенсивный период общения с противоположным полом. В жизни женщин возникают мужчины из прошлого, происходит завершение и прояснение по прежним взаимоотношениям. Осенью вы легко сможете добиться внимания со стороны желаемого партнера. Причем, даже если отношения будут непродолжительными, то они оставят в вашей жизни яркое воспоминание. Если же вы состоите в партнерстве или в браке, то стабильность существующих взаимоотношений может пошатнуться. В этот период заметны не всегда положительные стремления к влиянию на партнера. То есть это период вот осень. Да? Ваше желание осенью больше находится в центре внимания. Ваше желание быть в центре внимания и задавать тон. А это может неоднозначно восприниматься вашей второй половинкой. Вы активны в общении, в утверждении собственного мнения, в выражении своих интересов. Но это может оказать неоднозначное влияние на ваши семейные и любовные взаимоотношения. Обратите свое внимание, активность в мирное русло. Да? Вот, если уж есть у вас отношения, которыми вы дорожите, то избегайте претензий и конфликтов к партнеру. Займитесь спортом, активным совместным отдыхом с членами семьи, с любимым человеком. И вы тогда почувствуете, как крепнут и раскрываются новые грани ваших существующих взаимоотношений. Опять же, если у вас пока их нет на начало 2020 года, то много интересного опыта получите в 2020 году. И тогда в будущем сможете его применить для построения прочных семейных взаимоотношений. Так что, дорогие львы, наслаждайтесь романтикой, берегите существующие взаимоотношения, у кого есть, и смотрите с оптимизмом в будущее. Девам повезло в этом году. Хорошее время для любовных взаимоотношений, для заключения официального союза и планирования расширения дома или семьи. Все дела, касающиеся любви и брака, жилья и семьи, станут более, более стабильными. Наступит прояснение. Вы сможете решить личные и семейные проблемы. Старшие родственники и родители супруга помогут в решении возникающих трудностей. Этот год благоприятен для помолвки, бракосочетания, а также для семейных вечеров и торжеств. Тем, кто еще не состоит во взаимоотношениях, может повести в этих вопросах. Если вы сосредоточите свои усилия на поиске романтического партнера, то это даст результат. Вы найдете этого человека. Возможно возникновение любовных связей с иностранными гражданами или в поездках. Повышается ваш авторитет и значимость в семье, в паре, среди друзей. Это благоприятное время для планирования ребенка. Как ни парадоксально, но это хорошее время для начала развода, если такая ситуация есть в вашей жизни. Если это тянется из прошлого. С 17 февраля по 10 марта ваш управитель Меркурий находится в фазе ретроградного движения. Это напряженный период для вас, поскольку приходится остановиться, пересмотреть планы, возможно от чего-то отказаться. Придется возвратиться к заброшенным делам, доделывать то, что недоделано, и исправлять во взаимоотношениях некоторые ошибки. И решать вопросы взаимоотношений так или иначе придется в период ретро-меркурия. Но это в результате даст вам ощущение свободы, удовлетворения, поскольку все ошибки вы сможете исправить. И ваши взаимоотношения будут развиваться легко, ярко и приносить удовлетворение вам и вашему партнеру. Либо же вы сможете найти партнера, если пока что в одиночестве. Двадцатый год – это время для обдумывания и взвешивания дальнейших действий в сфере взаимоотношений. В любом случае, происходят изменения в положительную сторону, если вы будете работать над этой сферой и анализировать, видоизменять, учитывать мнения и интересы партнеров. Если в период ретроградности Меркурия – вы принимаете какое-то решение, то реализовать его следует только после 10 марта. Иначе большая вероятность того, что будут задержки, какие-то ну, вот проблемы в реализации того, что вы задумали. То же самое это касается оформления, может быть, брака или же покупки имущества. С 13 мая по 25 июня сложный период вы замечаете все недостатки в ваших партнерах поэтому возможны разочарования в вашей жизни появляются люди с которыми давно не было контакта но общение с ними необходимо чтобы устранить прошлые ситуации прояснить неверно понятую или истолкованную информацию. Все то, что негативно влияет на существующие взаимоотношения, ну, нужно будет устранять. Удобно это или неудобно. Но вот вторая половина мая до 25 июня достаточно насыщенный период по вопросам взаимоотношений. Во второй половине года гармоничное развитие личных взаимоотношений компенсирует... Возможный негатив в социальных вопросах. То есть у вас больше идет наличный план, энергия во второй половине года. А это поможет избежать каких-то негативных ситуаций в социальных вопросах. Может быть как раз благодаря тому, что вы в паре, в браке, у вас решаются все социальные темы. Помощь и поддержку во второй половине года вы получаете от любимого человека. Поэтому источник силы для вас – это ваш партнер, супруг или супруга. Именно поэтому вопрос взаимоотношений в 2020 году требует решения, прояснения. А также у вас для этого есть все ресурсы и возможности. Главное просто принять решение и работать над этим. Для весов в первой половине года в сфере взаимоотношений происходит гармонизация взаимоотношений. В это время благоприятно разговаривать с любым человеком и обсуждать дальнейшие планы на будущее. Хорошее время для бракосочетания, для помолвки. Белая луна, светлая карма, это фиктивная точка, невидимая планета. До 14 мая находится в знаке весы. Происходит перемена вашего характера к лучшему. Вы притягиваете хороших людей, покровителей, встречаете вашего идеального партнера. С 13 мая по 25 июня ваш управитель Венера находится в Близнецах, в фазе ретроградного движения. Меняются ваши симпатии и антипатии. В результате ваша жизнь становится больше ориентированной на других людей. Любовь ваша в этот период основывается на идеях и интеллектуальном интересе. В меньшей степени на чувствах. В результате взаимоотношения с вами могут приводить ваших партнеров в замешательство. Если рядом с вами... Представители водных знаков, чувствующие партнеры. Ну, им сложнее будет. Возможные трудности с противоположным полом можно устранить, если искать причины в себе. И на самом деле у вас есть все возможности для того, чтобы направить развитие взаимоотношений в выгодную и полезную для всех сторону. И для вашего любимого человека, и для вас. Вы способны найти вот эту золотую середину, по крайней мере, в период до, до 14 мая, пока белая луна находится в вашем знаке весы. У вас с вами рядом ангел-хранитель, вы многое можете сделать по сфере личных взаимоотношений. С 23 марта по 3 июня благоприятный период для партнерства и знакомств. Отношения, возникающие в этот период, будут долгосрочными, хотя могут развиваться медленно, с осторожностью. Желание контактировать вы не будете демонстрировать слишком открыто. Вот те контакты, которые допускают разницу в возрасте, они будут продолжительными и полезными для вас. Особенно успешно складываются отношения с более старшими и пожилыми людьми. В первой половине года хорошо складываются и укрепляются отношения с вашими домашними и любимыми. В семье происходит установление да, вот, вот этой идиллии. Вы находите те особенности каждого человека и можете вот выйти на уровень сплоченности, ваши отношения становятся более тесными. Удачный период для построения совместных планов и решения совместных задач. Это весь 2020 год. В 2020 году производственные отношения могут прирасти в личные. И вот период ретроградности. Венеры и Меркурия в этом году, я об этом говорила в начале, и Марса также, можно использовать для того, чтобы для стабилизировать отношения с прежними партнерами. Сложные периоды это октябрь, вторая половина ноября и первая половина декабря. Какие бы чувства вы ни испытывали в этот период, на внешнем плане они отражаются мало. А вот излишнее проявление страстности, внимания к вам со стороны других людей вызывает у вас желание отстраниться и не принимать это внимание. Вот в этот период вы особенно ранимые. Малейший пустяк, пусть даже тот, который вы сознанием не приняли, ну, там, скажем так, даже, может быть, вы его не поняли, именно какая-то ерундовая случайность может охладить завязывающие взаимоотношения. Или же в существующих взаимоотношениях может наступить такой кризисный период. С другой стороны, излишняя критичность проявляется и по отношению к себе самому. Например, вы можете сомневаться в своей привлекательности, а это мешает гармоничному развитию личных взаимоотношений. Ну а, в общем-то, для весов ну год, конечно, такой полярный в этих ситуациях. Если учесть периоды ретропланет, вот в начале я говорила, когда Венера и Марс ретроградные, можно избежать многих негативных таких развитий событий да, и исправить существующие взаимоотношения. Для вас будут предоставляться благоприятные периоды. Главное их взять и воспользоваться этим. Скорпион. Практически весь год вам сопутствует везение в сфере личных и деловых взаимоотношений. С 14 мая белая луна, фиктивная точка, характеризующая позитивную карму, входит в знак скорпиона и приносит благоприятные шансы и возможности, особенно по сфере взаимоотношений. С 10 сентября по 14 ноября тяжелый период для вас. Марс, который является вашим вторым управителем, находится в сфере ретроградности, в фазе ретроградности. Это планета активности, энергии, сексуального желания и выражения своих желаний, эмоций и чувств. Замедляется Марс и движется назад, а вы испытываете трудности и вам сложнее Проявлять действия и координировать свои мысли. Вам вообще сложнее, скажем так, вписаться в существующие, сложившиеся обстоятельства. Особенно это касается личных взаимоотношений. В это время не просто согласовывать свои потребности и найти именно точку равновесия. Найти само взаимопонимание с партнером. Многое из того... Что вы будете переживать меньше зависит от мыслей, а больше от вашей способности управлять своими энергиями и эмоциями, которые вы получаете от других людей. Вы склонны очень сильно реагировать на партнера. Ваши мощные привязанности или же антипатии могут целиком основываться на эмоциях, зависимостях и некоторых заблуждениях они а на истинных человеческих симпатиях. Поэтому здесь ваша активность, она вот внутренняя, чувственная, может приводить к некоторым ошибкам. И после того, как Марс закончит в период ретроградности, вы иначе посмотрите на ситуацию и, может быть, поймете некоторые ошибки. Потому что вот в период, Ретроградности Марса с 10 сентября по 14 ноября ваши отношения являются несколько искаженными. Вы, вам их сложно воспринимать правильно. Вы не видите именно истинную суть того, что начинается или то, к чему вы двигаетесь вместе. В этот период отношения больше напоминают борьбу чем само объединение с партнером. Период ретроградности Марса он больше сложен для женщин, чем для мужчин. И Потому что на подсознательном уровне многие женщины, скорпионы, они могут отторгать мужчин вообще. С 22 ноября... По 16 декабря Венера находится в знаке Скорпиона. Этот период отмечен для вас высокой эмоциональной напряженностью. Возникают новые увлечения, появляются, возможно, настырные поклонники, а в отношениях присутствует элемент драмы и страсти. Существующие взаимоотношения переходят в фазу близких. Но брак заключенный в это время, вряд ли будет спокойным и счастливым. Осенью вы становитесь более чувствительными, страстными, ранимыми, поэтому часто наблюдаются крайности проявления ваших чувств. Отношения в это время накаляются, и любое слово вами принимается острее. И может быть не в истинном в том понимании, в котором вам сказали. Вы хотите полностью контролировать ситуацию и управлять ею. Отсюда склонность к драматизации, к проявлению ревности даже при гармоничных личных взаимоотношениях. Весь год у вас много искушений и соблазнов. И чувства порой могут затмевать разум еще и потому, что в этом году ваш соуправитель Марс находится в фазе ретроградности. в 2019 году этого не было. В течение 2020 года может возникнуть сильная страсть и привязанность к партнеру. Но такая зависимость она больше тяготит взаимоотношения. А это может приводить к желаниям нового опыта, и существующие взаимоотношения могут разрушаться. Но опять же, если вы будете пытаться согласовывать свои потребности и свои действия, и будете согласовывать это с потребностями и действиями друг своего партнера, то вы сможете найти взаимопонимание. Придется работать, конечно же, исправлять, видоизменять существующие взаимоотношения. Вообще период затмений, хотя он вас, в общем-то, никак не затрагивает, но тем не менее в это время приходит осознание, понимание. И вполне возможно, что вы в своей личной сфере вы идите на другой уровень, более глубокий, гармоничный. То есть в этом году у вас появятся возможности, может быть, примеры, на примерах других людей вы поймете свои ошибки и сможете их исправить. Вот в этом году вам ведет о том, что действительно вы учитесь на ошибках других пар, других людей, а это позволит избежать именно вот этих недоразумений в своей личной жизни. Для стрельцов социальные отношения выходят на первый план. Из-за чего может страдать сфера личных взаимоотношений? Присутствует чувство одиночества, что подталкивает к более активным общественным отношениям. Это вы можете стремиться компенсировать активными деловыми взаимоотношениями. Из-за этого, конечно, в личной сфере происходят недоразумение с партнером. В мае в знак стрельца входит Южный Узел. И с чем-то в жизни придется расстаться. Может быть, это бесперспективные отношения. Может быть, придется поменять вообще свои взгляды на эту тему вы измените свое отношение к семейным вопросам, к любви, к партнерам. В любом случае, если даже что-то уходит в этот период, то эта потеря принесет позитивные изменения в ближайшие два года. Вторую половину 2020 года можно описать словами. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Потому что северный узел, который которые характеризуют будущее, он напротив, в знаке близнецов. А в ваш знак вошел южный узел. Это прошлое, это то, что уходит. Лунные узлы – это ключи, которые помогают открыть секреты. Южный узел показывает врожденные качества. То, что, может быть, со временем теряет... Ресурс, потому что нужно учиться новому, усовершенствовать. Вот это то, что вам дано от рождения, ваши способности взаимодействовать с другими людьми, они все равно должны усовершенствоваться. Это как раз вопросы северного узла. И используя как раз свой талант, свой опыт, вы в этом году начинаете усовершенствовать. Себя, свои навыки, таланты и вообще свою способность взаимодействовать. В этом году может быть не так просто принять все новое. И вам сложно решать вопросы нестандартными методами. Но вы будете учиться этому. Год будет интересный и... Будет приносить много, много общения, много интересных людей. И вы сможете для себя вывести какие-то новые, может быть, правила. И это позволит вам чувствовать себя комфортно как в личных отношениях, так и в социальных, деловых. И вы, наконец-то, научитесь уравновешивать вот эти вот личные деловые взаимоотношения. У вас есть фундамент, личный опыт. Наверняка вы обладаете мудростью и это поможет вам прожить 2020 год стабильно и спокойно и уладить э, те ситуации, которые возникают в сфере личных взаимоотношений. 5 июня лунное затмение в знаке Стрельца и 14 декабря солнечное затмение в знаке Стрельца. Июнь и декабрь сложные для вас месяцы. Вот в эти месяцы жизнь будет складываться не так, как вам хотелось бы, как вы представляете. Но вы будете постоянно задействованы в жизни других людей. Вы будете нужны обществу. А вот на семью и на романтические отношения у вас может не хватать времени, из-за чего возникают неприятности в любовных делах. Происходят изменения в ближнем окружении. А в личной сфере взаимоотношений происходят изменения и все складывается не совсем так, как вы себе представляли. Супружеская жизнь может показаться вам тяжелой и сложной. Но если ваш партнер терпеливый, то брачные отношения не пострадают. Но и вам придется уделять внимание своим партнерам, своей второй половинке. Иначе июнь может оказаться кризисным для ваших отношений. С 14 мая по 13 сентября ваш управитель в фазе ретроградности. Юпитер в знаке Козерога. Поэтому появляется возможность начать заново потерянные взаимоотношения с учетом тех ошибок, которые совершены ранее, но которые вы можете сейчас исправить. Тем самым вы увеличите собственный ресурс, собственную мудрость за счет получения нового жизненного опыта. В этот период вы можете определить, какая из сторон вашей жизни Личная сфера или деловая жизнь нуждается в корректировке. Вряд ли вам стоит чем-то жертвовать. Вам нужно будет искать возможность уравновесить личные и деловые взаимоотношения. Может быть придется выбирать либо личные, либо деловые взаимоотношения, если это один и тот же партнер. Наверняка в итоге вы сможете использовать этот период для возобновления вза взаимоотношений из прошлого, которые для вас значимы, которые полезны были как вам, так и партнеру. Придется прекратить критику относительно образа мыслей ваших партнеров, иначе это принесет дополнительный негатив. Лучше всего обратиться к своим ценностям и попытаться провести естественный отбор. То, что нужно добавить в отношения, то, чему нужно научиться и то, от чего стоит отказаться. А образ мысли и поведение ваших партнеров, оно... Если вас не устраивает, то оно же отражение ваших же ошибок. Поэтому здесь лучше меньше критики в сторону партнеров и больше стоит обратиться все-таки к своим внутренним ценностям, убеждениям и провести переоценку. Вот сама лояльность по отношению к взглядам ваших партнеров, пусть даже они отличные от ваших. Вот это вот поможет с наибольшим успехом разобраться в особенностях ваших взаимоотношений и вывести их на новый уровень. Может быть, если один партнер, он же является и вашим бизнес-партнером, и вашим личным партнером. Вот здесь, может быть, и не будет расставания, если как раз вы сможете договориться, провести переоценку. Вообще значимости этих отношений для каждого из вас. И меньше будете критиковать, а больше сосредотачиваться именно на своих умозаключениях и оценке этих отношений. И в целом, ну, в итоге, в конце года, вот это обновление, которое при, приходит в вашу жизнь, поскольку южный узел, он... Он пришел в ваш первый дом. А это прошлое. Это то, что приходится оставлять. Вот оно больше не перспективно. Ваши прошлые убеждения, отношение к другому человеку, оно уже ну, не дает гармонии ни вам, ни вашему партнеру. И здесь придется отказываться от каких-то своих ложных, ошибочных убеждений. Придется на основе опыта развиваться, изучать взаимоотношения другого человека, потому что ваш успех, он во многом зависит от ваших партнеров. Северный узел вошел в ваш седьмой дом. И это дает вам обилие партнерских взаимоотношений, ситуаций, над которыми нужно будет работать. Также это вхождение лунных узлов в ось стрелец-близнецы может принести и изменение существующего социального статуса. Может кто-то из вас женится, выйдет замуж, либо состоится развод, если уж такой процесс тянется некоторое время. В общем, год будет запоминающимся, я вам желаю успеха. Козероги. Для вас, для вас непростой год, особенно по вопросам взаимоотношений. Лунное затмение в июле в вашем знаке способствует изменению ваших чувств и привязанностей. В этот период вы открываете различные грани вашей личности – и это влияет на ваши взаимоотношения. В течение всего года Юпитер, планета большого счастья в астрологии, движется по Козерогу. Поэтому у вас возникает склонность к эффективным э, таким вот э, действиям, да, к эффектным, точнее, к эффектным жестам с целью произвести впечатление на партнера. Это на самом деле не помогает улучшать взаимоотношения, а скорее пугает вашу вторую половинку. Вы освобождаетесь от сдерживающего влияния в этом году. Это которое исходит от ваших существующих партнеров, либо от тех, с кем непонятно как развиваются отношения. То ли они развиваются, то ли они вас тормозят. То есть то ли да, то ли нет. И вот как раз здесь происходит освобождение и прояснение. Ставите точку по многим вопросам, касающихся личных взаимоотношений. Ну вот благодаря вашему партнеру, супругу, вы получаете дополнительные возможности для достижения личных целей. Но если эти отношения для вас важны, если они значимы для вас, и они настоящие, искусственные отношения на самом деле вредят. И поэтому здесь вы от них, от искусственных взаимоотношений, те, которые искусственно сдержатся, от них придется освободиться в этом году. Так обстоятельства сложатся. 2020 год может быть годом расширения вашей семьи. Возможно появление ребенка, оформление официального брака. И если вы прикладываете усилия для улучшения существующих взаимоотношений, то это будет результативно, эффективно. В этом случае у вас начнется новый жизненный этап. Внимание к партнеру, к своему любимому человеку даст вам Оптимистический взгляд в будущее. Вы сможете заложить вместе прекрасный фундамент на будущее и создать прочный союз, семью. Может быть это происходит не так быстро, как вам хочется. Но перспективы для вас благоприятны на 2020 год. В том случае, если отношения, которые у вас есть, они настоящие, чувственные. А если эти отношения долгое время уже искусственно склеиваются, то они закончатся в этом году. С середины мая до конца сентября в Козероге Сатурн и Юпитер. Сатурн ваш управитель. В фазе ретроградности. Поэтому середина года для вас будет сложной. У вас нет времени для романтики, и ваша вторая половинка может тяжело переживать вашу занятость. Вы будете вынуждены пересмотреть ваши планы, а существующие взаимоотношения, так или иначе, они подвергаются изменениям. Но если вы сможете договориться со своим партнером и оба примите условия, в которых вы оказались, и те обстоятельства, в которых вы оказались, то взаимная поддержка и разумный подход к ситуации, к друг другу, даст вам новый виток развития ваших взаимоотношений. Но если эти взаимоотношения реально ценны и для вас, и для партнера, то, что искусственно сдерживается, оно не будет больше продолжаться. Только истинные, естественные, теплые, традиционные взаимоотношения получают развитие. Ваш управитель Сатурн 20 декабря 2020 года соединяется с Юпитером на границе Водолея и Козерога. Это важная точка гороскопа, через которую проходит ось Птолемея, статусы планет через нее определяют. Также этот день зимнего солнцестояния, когда происходящее в этот день события оказывает сильное влияние на долгие годы. Все то, что для вас важно, ценно, значимо, в итоге года вы получите желаемый результат. Многие ваши желания по сфере личных взаимоотношений семейных тем они будут реализованы но эти желания они должны быть искренние и они как бы это совместное желание с вашим партнером если вы пытаетесь фиктивно что-то делать сдерживать искусственно существующие взаимоотношения то здесь вряд ли вы Получите желаемый результат. А все то, что искренне, чувственное, естественно, это получит развитие в будущем. Вполне возможно, у вас появится ребенок. Либо вообще благоприятное время для планирования расширения семьи, для улучшения жилищных условий. То есть в итоге, в конце года, вы почувствуете себя счастливым человеком. Вы сможете реализовать многие свои планы. И многие ваши желания исполнятся. И в этом поможет ваш партнер. Возможно серьезные перемены в личной сфере взаимоотношений. Но они будут положительными для вас. Вы козероги. В 2020 году счастливчики. И тот партнер, который будет рядом с вами в этот период, окажется тем человеком, с которым вы можете быть счастливыми долгие годы, с которым вы можете строить семейные взаимоотношения и быть счастливыми. У водолеев в любовной сфере происходит много интересного. Пусть даже пока это не приводит к серьезным отношениям, но в перспективе, с кем-то из романтических партнеров завяжутся серьезные взаимоотношения. В этом году вы слишком заняты профессиональными и общественными делами. Поэтому ваши близкие и любимые могут испытывать недовольство. Не пренебрегайте домашними обязанностями. Выполняйте свои обязательства перед дорогими вам людьми, иначе будут негативные изменения в личной жизни. Период с 14 февраля по 10 марта будет богат на разговоры с вашими партнерами. Могут возникать неудобные темы из прошлого. Но чтобы не испортить существующие взаимоотношения, постарайтесь не реагировать резко на высказывания вашего партнера. Максимальная свобода в сфере взаимоотношений, а также свободное общение может... Сблизить вас с желаемым человеком. Привлечь его внимание. Если существующие взаимоотношения перестали вас устраивать, постарайтесь больше разговаривать с вашим любимым человеком. Найдите общие интересы. В этом случае произойдет единение с человеком, который рядом с вами. И гармонизация личной сферы. В отношения входит что-то новое. Вы начинаете замечать в партнере что-то другое, то, чего не замечали раньше. И это подталкивает вас к мыслям, может быть, к переоценке ваших взаимоотношений. Они обновляются. В этом году вы получаете заботу от партнера, поэтому постарайтесь также быть внимательным к вашей второй половинке. В мае-июне вам легче завязывать знакомства. Также неожиданно возникают партнеры из прошлого, с которыми можно возобновить взаимоотношения. Вы можете поразить сознание партнера чем-то необычным. Вам удается произвести желаемое впечатление на окружающих. Но не перестарайтесь своей изобретательности, так как ваша увлеченность может запутать взаимоотношения и привести к недоразумению. В любом случае, в течение года вам приходится удивляться и не раз. И ваши партнеры вас удивляют. Вы притягиваете таких людей. А значит и ваше поведение несколько необычное и нестандартно в этом году. То, что касается личных взаимоотношений. Декабрь очень значимый для вас месяц. Особенно для тех, кому за 30. Существующие взаимоотношения переходят на новый уровень. Благодаря партнеру вы обретаете устойчивость социального положения. Если ваши задачи и цели совпадают с целями и задачами партнера, то ваши взаимоотношения будут долгосрочными. А заключенный официальный союз, брак или деловое партнерство имеет тенденцию к продолжительности. И это будет развиваться достаточно долго и приносить результаты. Декабрь ⁇ благоприятный для решения хозяйственных и имущественных вопросов, для долгосрочных семейных планов, а также для тех, кто сохранил длительные э, взаимоотношения. И вот декабрь 2020 года может стать для вас очень значимым. Э, те, кто не был женат, женятся, кто не был замужем, выйдут замуж. Итог года он принесет с собой... Изменение вашего социального статуса. Либо же, если тянулся вопрос расставания, то произойдет. Но, ну, во всяком случае, освобождение, вот какая-то легкость в любовных взаимоотношениях, она будет в течение 2020 года. Ну и это, конечно, будет приносить вам ощущение комфорта в 2020 году. Представители знака «Рыб» с февраля почувствуют положительные изменения в личных взаимоотношениях. Вы становитесь более романтичными, чувствительными и сентиментальными. Просыпается потребность в любви и в понимании. Теперь вы можете забыть о тех проблемах и заботах, которые вы испытывали раньше по сфере взаимоотношений. Наоборот, вы сейчас от любимого человека получаете это внимание. И у вас есть возможность быть рядом с любимыми людьми. Вы можете влюбиться в того, кто проявлял к вам внимание или участие. В первой половине года ваша любовь может быть надуманной. Поэтому постарайтесь не принимать важных решений в отношении своего избранника в первой половине года. Вы склонны к любви с первого взгляда, но старайтесь не совершить ошибок. Особенно после летних затмений возникнет необходимость пересмотреть сферу личных взаимоотношений. Уже с середины июля существует вероятность того, что ваши чувства и внутренние ощущения в отношении романтического партнера изменятся. Март и апрель знаменуются возобновлением и развитием прежних контактов. В этот период вам будет легче поддерживать романтические увлечения. Вполне возможно из-за того, что партнеры избавят вас от лишних хлопот. И сами вы будете создавать ну, вот этот комфорт и уют как для себя, так и для партнеров. У вас будет к этому желание поддерживать романтические взаимоотношения и создавать этот комфорт и уют для себя и для вашего любимого человека. Вам предстоит получить какую-то информацию, касающуюся вашего партнера. Может быть она будет неожиданна и это повлечет за собой изменения существующих взаимоотношений. Вполне возможно вступление в брак, либо в браково процесс, а также сотрудничество с любимым человеком. Возможно, вот вы о нем что-то узнаете или получите информацию, или же предложение от вашего партнера, а потом сможете и сотрудничать вместе. И это у вас будет получаться. Благоприятный внешний фон в личной сфере жизни в 2020 году. И... В течение года вот нет серьезных колебаний, каких-то кризисов. И это ушло, может быть, в прошлом году вы это и получали, но вот двадцатый год для личных дел, для семейных вопросов, он благоприятный. Люди и ситуации, с которыми вы сталкиваетесь, они предоставляют вам возможности, шансы. Для активизации вашей общественной деятельности. Вот именно партнер, ваш любимый человек, вот через него вы можете стать более социально активным. Вам легче устанавливать партнерские и другие контакты. И приносить в жизнь романтику. Давать эту романтику своему партнеру и... Если у вас нет еще романтического партнера, то вы притянете вот эти вот конфетно-букетные периоды в своих жизнь. В течение 20 -го года вы сталкиваетесь с ситуациями, когда вам... Дарят, может быть, красивые вещи, либо вы сами в эту атмосферу красоты и роскоши попадаете, и это оказывается полезным для вас. Это способствует усилению вашей привлекательности, потому что самооценка повышается, и это партнеры любят, любят и видят это, и это способствует вашему социальному продвижению, благодаря как раз личным взаимоотношениям. И эти возможности, они зависят от вашего желания активно общаться с окружающими. В декабре 2020 года возможно начало нового жизненного цикла. И вполне возможно, что тут пойдет вопрос о официальном супружестве. Либо иностранный партнер окажет сильное влияние на дальнейшее течение вашей жизни. Это будет благоприятное влияние. Во многом ваш успех зависит от собственного оптимизма и от желания создавать позитив. Вырабатывайте в себе привычки, которые притягивают красоту, комфорт и счастье в вашу жизнь. Дарите радость другим людям. И эта радость придет в вашу жизнь. Больше путешествуйте. Взаимодействуйте с иностранными партнерами. Вполне возможно, что как раз среди иностранцев и ваша вторая половинка. Если вы еще не находитесь во взаимоотношениях. В любом случае, 20 год для вас будет ярким, радостным. И может быть, вот это ощущение драмы. Уходит, наоборот, на смену приходит именно конфетно-букетный период. И вы будете довольны вашими личными отношениями и теми людьми, с которыми вы сталкиваетесь. А романтические отношения со временем могут дать и другие, приход на новый уровень. Поэтому, уважаемые рыбы,